Приветствую вас, друзья! Прошло уже, уже куча времени с того момента, как я последний раз записывал э, отчет недельный по торговле не форексу. Я даже уже не помню, там неделя. Точно прошла неделя без отчета, э, по которой я не писал видео. Естественно, отчет я выкладывал здесь у себя в касте. Если вы не подписаны, то подписывайтесь. Здесь я регулярно укладываю отчетности по торговле на Форексе, как в принципе и обещалось. Ну а что касается непосредственно записи видео по этим отчетам, то, ну, к сожалению, я, видимо, слишком а, ленюсь это делать. И вообще, я думаю, что вы согласитесь с тем, каждая вот монотонная такая вот деятельность, монотонная работа, пускай даже она не занимает какое-то там колоссальное количество времени, она все равно надоедает и тебе уже сложно ее делать не так сложно это как физически просто морально да то есть ты начинаешь к этому подходить как-то слишком сложно. ну и в итоге ты это все забрасываешь вот что естественно я не забрасываю это когда торговлю вот, она постоянно ведется вот Вы можете видеть что сделок у меня тут открыто как всегда приличное количество вот и какая особенность была тех недель, которых я не писал в видео, но прошлой и позапрошлой неделе, по-моему, они были очень плохие, то есть просадки там достигали приличных очень процентов, я, кстати, писал о том, что были просадки буквально под 22%, я делал отчетность не о том, сколько за, а получилось сделать прибыли за этот день, а какая на данный момент идет просадка по депо, и это было более важно, чем непосредственно озвучить какую-то прибыль, тем более которой, в принципе, это и не было. Вот, вы, наверное, задаете вопросом, ну нельзя же постоянно зарабатывать с рынка, да, потому что я вот с того момента, как начал выкладывать посты здесь в Телеграме по касте, постоянно идет информация о прибыль, прибыль, прибыль, прибыль. И вы, наверное, думаете, что так не бывает. Естественно, так не бывает, друзья мои. То есть, бывают какие-то моменты э, тех же просадок, да, когда рынок у тебя забирает. И приходится просто просиживать это время, высиживать и ждать, когда оно пройдет. Эту вещь я выкладывал. Сейчас вот пытаюсь ее найти здесь в отчетностях, которых я делал. Ну, Что у меня здесь с трудом все получается. Вот, ну, в общем, скажу, а вот, по-моему, оно есть, по конкурсному счету у меня была просадка 820, это 22%, по-моему, от Депо, что достаточно немало, да, вот здесь у меня это написано, это отчетность я давал 16 июля, и по консерве была просадка 824 доллара, что тоже много, и составляла эта просадка 19%, что ли, да да, 19 процентов как бы ситуация была не впервой данная, то есть это мы проходили еще и в октябре прошлого года ничего страшного в этом нет, то есть это все не первый раз происходило при нашей торговле и мы естественно воспринимали это все как должно вот. соответственно это я тоже вам показал, то есть да, просадки большие плюс 19-20 процентов, но Опять-таки возвращаемся к тому, что давайте учитывать размер нашего депозита. Относительно конкурсного счета я сказал сразу, что здесь риск сразу увеличен два раза был, потому что мне просто хотелось испытать этот счет на прочность, скажем так, и сколько он может вынести, при каких просадках. И что касаемо счета консервативного, то здесь, если, мы, если вы, точнее, перейдете на сайт, через который оформляется подписка на канал, на наш торговый, да, котором, где вы можете получать тоже свои наши торговые сигналы и таким же образом торговать вместе с нами, то здесь есть четкая таблица, в которой указано то, что при капитале в 3000 долларов ваша максимально допустимая просадка может быть 10, ой, 40%. Соответственно, моя просадка с 4000 долларов капитала, да, вот она, вот он, естественно тоже где-то приблизительно максимально 40% я достиг 19% пока так что это не очень много, относительно конкурсного счета на котором там 10 тысяч чуть больше, ну вот соответственно там 13 еще нету поэтому давайте будем рассматривать нижний вариант соответственно максимальная просадка 30% вот у меня она была 22% уже, то, то есть мы практически тоже к ней не, дострель... не дострельнули если рассчитывать здесь с 13 тысяч, то, соответственно, мы ее перебрали, но, опять-таки, это указано при э, входе минимальным объемом, то есть э, микро-лотом 0.01 лота. Так, я думаю, с этим понятно. То есть, это мы все тоже указываем, поэтому находимся в рамках полностью риск-менеджмента нашего. Итак, давайте сейчас перейдем все-таки к результатам по торгам. Сегодня у нас уже четверг, и, собственно, практически скоро уже конец месяца, и нужно записывать отчет за месяц. А я только лишь записываю отчет за прошлую неделю, даже не за эту. Ну, так уж случается. Так, давайте будем выбирать период. Первое – это у нас конкурсный счет. Кстати, я скоро его буду бросать, потому что 16 сентября нач... начинаю участие в новом конкурсе от Gerch Co. Ну и, соответственно, какой смысл уже вести этот, если а, будет новый. Так, выбираем прошлую неделю, смотрим на результаты. Результаты у нас тут совсем как бы не актив. То есть я даже не буду открывать детализированный отчет, потому что в нем нет смысла. 14,5 долларов. Давайте сразу открываем калькулятор и будем это все накидывать на число 14,5 долларов. Ставим плюсик переходим дальше к консерве открываем историю открываем здесь выбираем тоже прошедшую неделю с 15 числа по пятницу 19 -го. получаем 17.06. общее количество 165 пунктов за прошлую неделю накидываем на калькулятор плюс 17 0.06 Плюс. Идем также, не забываем про монетку. Монетка, конечно, становится ну, уже немножко получше. Позавчера буквально здесь еще был минус уже половиной тысяч. Ситуация, конечно, не очень хорошая, но я продолжаю ее вести. То есть, она особо не просаживается, баланс позволяет и так далее. Вот. Просто интересно, что из этого получится в конце года. Уже, конечно, эта вся ситуация немножко мне надоедает. Как вы уже поняли, я думаю, но я все-таки соберу силами и доведу ее до конца года. Мне очень интересно, что с этого получится. Так, давайте смотреть по ситуациям, что здесь 15 и 19. Нажимаем ОК, получаем результат. Что-то закрывалось. 63, 63. Ну, ровно да. ну, то есть можете посмотреть вот так сделаю вот такая вот ситуация здесь по прибыль 63 63 прибавляем это все к калькулятору плюс 63 .63 ну итог 95 19 это вот результат по всем счетам за неделю ну такая себе конечно цифра не очень приятная были результаты у нас за неделю достаточно крупные и эта неделя того подтверждения там закрылась у меня вчера сделка э, на 600 с лишним долларов, что достаточно много, я бы не просидел месяц без трех дней вот, это достаточно сильная сделка по конкурсному счету ну, э, вот как-то так, плюс закрылась еще хайповка на 100 долларов но ну, я думаю, об этом я буду уже говорить в конце э, этой недели, да, то есть Соответственно, отчет по этой неделе к текущей, которая идет сейчас. Ситуация по прошлой же 95-19, ну какая есть. С, остались с плюсом и то хорошо. За прошлой неделя, была в ноле полностью, то есть сидели абсолютно ничего не закрывалось. Ну вот и на этой неделе догнала сделка на 600 долларов, то есть так происходит. Да, вы видите то, что не всегда закрываются сделки, иногда приходится в них посидеть, даже без этого. Но в итоге получается, что ты все-таки выходишь а, на доход. И почему я постоянно говорю о том, что нужно прибыль трейдера исчислять не помесячно или понедельно, а в какой-то долгосрочной перспективе, полугодовой или, или годовой. Потому что вот таким образом у тебя сделки скажем так, догоняют друг друга, закрываются, и ты получаешь свой профит, соответственно, выводишь потом среднее значение прибыли в месяц. Вот такая ситуация, друзья. Если не подписаны на канал по прибыльному Форексу Каста, подписывайтесь, ссылка на него будет в описании. Если вы хотите торговать так же, как торгуем мы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу в дискорде Здесь мы даем... Смотрите, вот куча какая сигнала ведет по торговле, вот сколько у нас закрывается сделок. То есть вы всю историю здесь можете посмотреть, будем вам очень рады. Вот день у нас 1 июля был очень результативный, 4 сделки закрыта. Поэтому если хотите попробовать, как работает наша торговая система, испытать свои силы, может быть даже немножко заработать, пожалуйста, будем вам рады, ссылочки будут все в описании под этим видео. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.